Всем привет! В эфире «Универньюз» в студии Адели Шамилова. Итак, главные темы дня. И это только начало. В Казанском федеральном университете Институт Конвуция отметил десятилетний юбилей. Будем сотрудничать. «Альма-Матер» посетила делегация Хуаньского педагогического университета. Быть или не быть в 2017 студенты КФУ изучили жизнь и творчество известного драматурга. Институт Конфуция в КФУ отметил десятилетний юбилей. К слову, данный институт является одним из самых успешных и долгосрочных и перспективных двухсторонних проектов. Чем запомнилось это событие, узнаешь прямо сейчас. Казанский федеральный университет посетила обширная делегация посольства Китайской Народной Республики в РФ, а также представители Хуанского педагогического университета. Целью их приезда стало празднование десятилетнего юбилея Института Конфуция КФУ, одного из самых успешных, долгосрочных и перспективных двусторонних проектов. Первым из мероприятий стало официальное открытие научно-образовательного центра синологии в Институте международных отношений, истории и востоковедения. Чрезвычайный полномоченный посол КНР в РФ, господин Ли Хуэй разрезал красную ленту на торжественной церемонии открытия. Профессор кафедры алтаистики и китайоведения Дмитрий Мартынов рассказал нам подробнее о новом образовательном центре. Центр наш был официально создан, его устав был принят еще в ноябре 2016 года, то есть мы сейчас уже достаточно, пусть и молодое учреждение, но достаточно интересные сделали проекты и их презентовали. И когда представилась возможность еще это подверстачка называется к десятилетию института Конфуция, с которым мы находимся в теснейшем взаимодействии то, соответственно, было бы грех этим возможностью не воспользоваться. Следующим мероприятием стала встреча гостей с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, который лично представил им все возможности университета и познакомил делегатов с его богатой историей. В рамках встречи состоялась презентация КФУ. Рассказывая об университете, ректор выделил большую вовлеченность всего коллектива в международные проекты. Вместе, как подчеркнул Ильшат Равкатович, легче нащупать или создать те точки роста, которые ведут к значительным прорывам. Важнейшим из таких надежных партнеров Казанского университета является китайская научная академическое сообщество. Для празднования юбилея Института Конфуция в КФУ, ознаменовавшего также десятилетнюю историю плотного сотрудничества Казанского университета с Китаем, в Императорском зале собрались студенты и преподаватели, делегаты из поднебесной и почетные гости. В рамках праздника, украшенного богатой концертной программой, состоялось и важное событие ⁇ подписание продления соглашения между главным управлением Институтов Конфуция в Китае и КФУ о совместном развитии института. Марина Захарова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 22 апреля Казанский федеральный посетила делегация Хуаньского педагогического университета. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество в рамках естественных наук.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 Студенты КФУ приняли новый вызов и выяснили, кто из них ближе к творчеству Уильяма Шекспира. Как перевести 5 известных поэм, 10 хроник, 11 трагедий и 154 сонета, узнаешь прямо сейчас.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 будет расширяться. И мы уже надеемся, что на будущий год, вот эту неделю шекспировских дней, мы, наверное, уже выступим даже с театральными постановками. Адель Роман Самарин, Даже в такой точной науке, как математика, встречаются парадоксы. В чем они заключаются, рассказал студентам Мукадал Смисаров на своей очередной публичной лекции, которая всегда интересна своей наглядностью. Подробности далее. В рамках года Лобачевского в Казанском федеральном университете прошла научно-популярная лекция о докторе физико-математических наук Мукадаса Мисарова, на которой лектор обсудил со слушателями математические парадоксы в задачах принятия решений. В течение лекции были изложены основные критерии принятия групповых решений, возникающих в результате математического анализа целого ряда примеров. В частности, обсудили теорему Кеннета Эйроу, которая оценена Нобелевской премией по экономике. Далее были рассмотрены самые неожиданные решения ряда задач оптимального выбора возникающих в разных сферах человеческой деятельности математика применяется ну так скажем в социальных или экономических науках в задачах которые связаны с принятием решений групповых или индивидуальных и также я буду рассказывать о некоторых современных направлениях прикладной математики о машинном обучении а вы знали что в казанском федеральном можно попасть на перепутье миров а каким образом расскажет елизавета Евтефеева.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 Татарский народный хор Казанского федерального университета отметил свой полувековой юбилей. Праздничный концерт в честь круглой даты со дня образования коллектива прошел 22 апреля в императорском зале КФУ. Вот уже на протяжении полувека татарским народным хором Казанского федерального университета руководит заслуженный деятель искусства республики Татарстан Ирнис Рахимуллин. За полувековую историю коллектива его участниками стали более полутора тысяч студентов Казанского университета. Сегодня татарский народный хор это соединение многих вокальных жанров. На юбилейном концерте коллектив исполнил 26 своих лучших композиций произведений Золотого фонда мировой музыки. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ -Ньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч.